Ехай, иху с вами снова я, Форгет. Ну или название вы сами поняли. Ну что ж, друзья, давайте я вам покажу как-то, в принципе, друзья, сожда... Блин, создать, БЛЕДЬ! Создать топу Друзья, АВУ, которые вас, друзья, не знают, что будут делать, завидовать даже. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой ролик и поставь лайк, а я все шаблончики из э, всех ютуберов, которых я брал, выкладу. Друзья, да-да-да, выкладу. До начала нам, конечно же, понадобится, ну что нам может понадобиться? Конечно же, фончик. Сейчас, конечно же, фончик, я сейчас возьму. Мы берем фончик в стиле Пепси. Можно даже написать Пепси. Ну ладно, мне так просто он напоминает. Кстати, моя шапка сделана из этого именно стиля. Поэтому не забудь поставить лайк и подписаться именно на мой канал. Потому что если вас свою шапочку, да, друзья, если вас свою шапку, что-то непонятно, блин. Ладно, погнали дальше. Ну, ладно, я не хочу сливать шапку, потому что меня может именно как бы зарудить. Ну, ладно, друзья, то, в принципе, у нас есть такой вот фончик. И, и да, друзья, на этого нам хватит. Теперь надо э, настроить, если по вашему желанию, цветовой баланс. Да, это надо заходить в цветовой баланс. И настраивать уже как вы хотите. Например, я хочу такую вот шапочку. Э, далее, друзья, нам потребуется, конечно же, шрифт. До этого мы должны... Зайти в Pixel Lab. Друзья, ну что ж, я сделал. Вот такой вот шрифт, э, ну, конечно же, шрифт, как и у меня, потому что мне лень было. А кто хочет туториал, конечно же, ш, как сделать шрифт такой, то набираем лайки, и я делаю. Так, ну что, перебрасываем это, значит, Ладно, шучу, шучу. Э, не перебрасываем никуда, просто оставляем так, и нам надо... Вот, как вот человечка-то найти. Ну что ж, друзья, я нашел такого аватара. Он, кстати, очень даже прикольный, поэтому я, наверное, его и возьму. Потом мы давайте передвинем аккуратненько текст, друзья, с помощью вот э, какой-то штуки. Ну, просто передвинем его, давайте. Вот, друзья, передвинем текст, чтобы было более красивее. Еще мы можем напялить всякие эффекты, которые я сейчас и будут собираться делать. Друзья, если что, то я все эффекты брал. Друзья, не с какого-то там, блин... Ну, эффекты я сбрал, конечно же, с инета и с ВК. А, ну, ВК, вы знаете, что еще такое, да? Еще не настолько тупенький. Тупенький. Вот. Ставим. И это мы должны перелить сюда. Во. Во-во-во. Так, ну что, давайте этот... Вот это у нас не нравится, то, что оно как бы... Цветовая гамма, она слишком яркая. Ладно, потом сделаем. Ладно, теперь этот у нас г. Ставим еще один раз. Г. Г. Г. Г. Ну, только уже нам, наверное, надо перевернуть. Или не лень просто. Оп, Облачко. Облачко переставили. Мы молодцы. Ну, я думаю, игры можно будет сделать побольше, поскольку как это как бы другой типа облачко, да? Но мне просто одного облачка хватает. Так, ну как так? Я думаю, что так сойдет. Ну что ж, сойдет, друзья, и так. Давайте этого перса, персика, блин. Ну, извините. Перекинем вот так сюда. И у нас уже получается очень хорошая ошибочка. Теперь обязательно, обязательно слышите, обязательно. Надо, друзья, накинуть. Обяз... Вот что-то не хватает, да? Вот не то, что кажется, мне тоже так кажется. Ой, в ту папочку зашел. А, конечно же, ж... все моментики мормока. Да и поставить такого. Ну, мой любимий как раз. Так. А он тут ни хрена не пишется. Ладно, друзья, теперь мы должны зайти на слой фото фотографий. Ой, я не так зашел. Друзья, именно то, что надо нам вот сюда перекинуться и, конечно же, зайти в слой фотографий и найти, друзья, папочку Долганд. Молодцы! Как только мы нашли эту папочку, мы открываем, типа, шрифтики. Да? Да. Вот. И прошу любить и жаловать. Мы сейчас это вот настраиваем на весь экран. На весь экранчик. Ой, не получилось, блядь. Что делать в у нас проблемы лучше и способом игры нам надо это так сделать вот прозрачность и убираем настолько так ну чтобы шапочка легкая была нам та хрена нам нужна на нам шапочка такая друзья изуродовали как можно больше шапку только друзья просто согласитесь то что я дизайнер хреновый да я дизайнер дизайнер хреновый Друзья, я дизайнер хреновый Ну смотрите, какая шапочка Эх, Давайте сделать как свою шапочку Старую шапочку Ладно Я, кстати, не школьник Да, ну, может в каком-то веке -то и да, но так не школьник Ладно, так, теперь нам надо Вот эти вот раскидать, наверное вот такие вот, друзья. Такое вот что-то. И, блин, а, так будет смотреться. Не-не-не. будет не. вообще смотреться. Надо обязательно цветовой баланс сделать. Как бы поярче. О, о, смотрите. Вот, и эти... Вот так. Вот так. Ты да вообще вот так. Смотрите, друзья, ну, сами посудите. Уже шапка топы клевая. Я даже не знаю, как эту шапочку называть. Ну, вы можете свои комбинации чисто делать, потому что, друзья, это обязательно. Потому что свои комбинации уж-то надо делать. Поскольку вот такая у меня шапка получилась. Ну, согласитесь, я хоть и не старался, а прикольная. Поэтому, друзья, ну, я думаю, что лайкосов лепить-то стоит. Ну, это еще и изуродовая шапка. Кто... Блин, Ава! И кто хочет, блин, это... По шапке что-то. По шапке. Ставим лайки, подписываемся на канал. И до скорой встречи. Хм. И да, я думаю, что вы знаете, как сохранить.